Здесь в парковой зоне, да? Да, пакут хорошая сегодня По градусам 11-13, наверное В основном вся парковая зона И что, конечно, здесь интереснее Здесь еще длиннее Дворец, из которого мы вышли уже... А вот расскажи нам, братец Про какан что-нибудь интересное город небольшой но своеобразный можно сказать люди здесь очень отзывчивые добрые хотя и со своими конечно закидонными небольшими Это очень сильно отличается от ташкентских, но в целом мне здесь нравится Приятная атмосфера своеобразная кухня но больше всего конечно всегда обращать внимание на людей здесь действительно в отличие от ташкинских они не такие злые поедут на тебе навстречу, всегда готовы помочь приятное общение, очень хороший опыт как у меня получилось общение с коканцами респект ну что ж, тогда передадим всем коканцам привет а мы будем снимать дальше кокант, это кокант ты говоришь это центральная улица да, это самый центр города, дворец это я большая поэтому очень много опытающих бывает, которые просто Что-то в этом роде. Обсудить важные проблемы. Да, прямо перед нами, вот за флагштоком, находится аналог Ташкентского Бродвея, так скажем. Угу. То есть туристическая улица, и много всяких пиццерий, современных магазинов, <gezeigt> ну и прочего, прочего, прочего. Но мы тоже посмотрим ее. Да. Итак, ты говоришь, что мы вышли за территорию каканда Да, вот эта улица является. Крайне, официальной, по крайней мере, границы города Какан Так, а как она называется? Не знаю, называется. Ну, вот тут истыково написано что -то, что -то, что -то, что -то... А если мы пойдем за Кокандо, куда мы придем? Ну, это уже как бы область, привлекающая кокандо. Хотя живущие там люди считают, что... что они, они каканцы? Да. Кстати, очень интересная архитектурная... Сооружение, вот оно что-то, я же не увидел даже. Это что такое? Датируется 18 веком. Это колокольня монахов-айфонщиков. Да. Да. А где сами монахи? Иоанн Фон был самый известный из них, и сокращенно вызывали iPhone. Айфон. Да, и -фон. Это у нас мечеть? Да, это мечеть одна из крупнейших в Точно она не помню, то ли на рвута, то ли на бутая. Ага. Сейчас выходили получается через дипазор с формами и вот по букет в середине этой дороги это получается. Красивая, большая. Что ж, очень хорошо. Так, мы сейчас находимся в каком месте? Так, ну мы вышли, скажем так, за пределы официального коканда. И сейчас пешочком направляемся к так называемому лесопарку словам местных, это некий парк отдыха, где обычно всегда молодежь бывала и так далее. Вот. И нас одолел любоходство. Хочется посмотреть. Так что немного терпения, немного туда дойдем сейчас. Значит, мы идем к лесопарку. Да. А название есть у лесопарка? Лесопарк. У названия лесопарка есть название лесопарк Значит, мы идем в лесопарк. Ну что ж, пойдем в лесопарк. Вот мы в лесопарке. Это как... Зона отдыха получается, да? Да, вот парк, где... Ну, здесь, конечно, сейчас холодно, зелено, народу практически нету. Ну, вот это место является так, зоной отдыха с детьми. И здесь работают какие-то каруси ну, мороженое, туда-сюда. Большая подручная зона. Вот мы посмотрели этот лесопарк. В принципе, здесь особо и нечего смотреть. Да, территория запущена, есть некое разочарование. Потому что разбитые дорожки. Тоже покупка руселем, например, он провал асфальта. Я понимаю, что сейчас не сезон, но в целом как бы быть... сюда руководство города могло бы обратить большее внимание да. на состояние парка. Может быть. К маю все отремонтируется, отреставрируется. и здесь будет цветущий оазис. Ну, надеюсь. Ну, что ж. Вкратце мы посмотрели, поставили мы, как говорится, палочку, что есть такой лесопарк, и есть возможность развития. Да, мы надеемся, что здесь люди будут не только есть, но и будут есть дальше. Да. Ну вот.